Здорово, Ютуб! Ну что, Warzone 2 вышла, и новичкам в ней крайне тяжело, и в этом видео я хочу как раз-таки помочь новичкам освоиться в ней, покажу наглядно, расскажу все, как лучше начинать, как лучше что делать. Но, перед тем, как перейдем к самому видео, вот здесь вот ссылочка внизу, на мой телеграм-канал, в котором вы можете следить за всеми новостями, которые происходят на Твиче, на Ютубе, ну и, соответственно, по нашей любимой Call of Duty Warzone 2.0. Ну а мы переходим к видео, давайте все разберем и посмотрим. Итак, ребят, переходим к первому пункту, куда стоит падать в Warzone 2. Для начала определитесь, хотите вы играть более агрессивно, либо пассивно, и самое главное, я сейчас пробегусь сперва по самым агрессивным точкам, где на максимальное количество игроков. Падает сначала, либо приезжает на тачках, либо прибегают в эти точки Это Альмазра, район банка и основной, основного корпуса здания Не знаю, называйте как хотите, кто называет больничкой, кто называется Накатоми, кому как удобно Слева находится небольшой рынок, в вот этой области тоже огромное количество игроков, постоянные файты идут Центральный город, в котором почти до самого конца игры может, могут идти файты То есть упав туда, вы можете просто стоять на крыше и постоянно будут идти файты Сайт-сити, это так называемый порт. Потом горозаи. Здесь обычно 10-15 человек падает сразу сходу. вилледж и аэропорт. Самые такие горячие. Еще есть вот, вот это, как крайно, так скажем. Но там не всегда бывают люди. Так что 50 на 50 все зависит от самолета. Пост там, где вы можете зачастую спокойно... Лутации, и там будет минимальное количество противников. Это левая часть Альсафма, ну, тоже Квери. Здесь в основном 1-2 склада падает. Либо верхняя тарак тоже довольно-таки малопопулярная местность. И маленькие дома, все. Все остальное в основном... В огромном количестве падают люди Еще вот здесь, под Savage и под кладбищем тоже редко я встречал какие-то файты Там вы можете точно спокойно лутаться Во всех остальных местностях почти всегда присутствуют 2-3 пачки противников Так что выбирайте, как вы хотите больше играть, агрессивно, либо пассивно И выбирайте спот именно под себя Ребят, В этой части многие задаются вопросом, где искать деньги, в каких точках их находить и так далее Первое это заправки, как вы сейчас видите Мы здесь немножко уже пробежались Но в основном, когда вы заходите У вас на полках лежит большое количество денег Брони, патронов и так далее Главное всегда подпрыгивайте Смотрите верхние полки, потому что очень часто Ребята пробегают, даже если заправка Та же залутана, очень много денег И патронов, брони Лежит именно на верхних полках Также здесь есть дополнительная касса Вот такая вот, здесь вы можете в ней также найти деньги Либо выполнять контракт взломщик которым я вам расскажу прямо сейчас так ребят контракт выглядит именно вот таким вот образом Сделал звук зубы потише когда вы его берете у вас на карте появляется сразу же три сейфа сейчас мы с моим тиммейтом поможем вам разобраться как правильно быстрее делать все быстрее всего конечно это делается либо на верте либо на каком-то на какой-то тачке то есть когда вы прилетаете на один из таких контрактов вам, у вас встречается вот такой сейф Вы к нему подходите и сразу же, сразу же отходите от него На такое довольно-таки нормальное, нарушительное расстояние Поскольку этот взрыв может вас, ну, нокнуть и так далее То есть ну, он наносит вам урон В дальнейшем, после первого сейфа вы выходите И сразу же вас, ну, допустим, подбираете мейт Если вы играете соло, то, конечно, это будет делать все значительно дольше Вы садитесь в тачку, в идеале в тачку и летите на следующую точку, в которой вы можете взорвать следующий сейф То есть помимо того, что вы взрываете То есть показываю, еще раз, отходите сразу же, взрываете сейф Из него выпадают броники, рюкзаки, оружие Вот как сейчас вы видите у меня на экране То есть мы подбираем кучу, кучу, кучу всего И когда мы закончим этот квест То... Мы еще получим сверху бабки За то, что мы его выполнили То есть, ну, как бы двойная такая, так скажем, выгода Если особенно вы упали с ГУЛАГа И не знаете, как вам быстро стабилизироваться Так как экономика сейчас довольно-таки хлипкая То это, наверное, один из лучших вариантов Для стабилизации экономики Вы сделали, вы получили деньги за сам контракт Вы получили деньги за взорванные сейфы то есть ну, все в плюсе, все довольны, делается довольно-таки легко. Так что именно вам, новичкам, советую это делать первостепенно. Что вам первостепенно нужно хватать и подбирать, какие предметы в начале игры? Первое, что вам нужно, это вот в любом случае для файтов Это парень жилет на три пластины Он дает вам возможность вставить одну дополнительную пластину И тем самым поднять себе хп Если видите, хватаете сразу же Также во время лутинга, во время того, когда вы открываете сундуки У вас может выпасть средний рюкзак Это как раз таки та самая необходимая вещь Которая поможет вам расширить количество приметов, Которые вы будете нести с собой После чего по важности идет саморез, противогаз Дрон Камикадзе, осколочная мина, оглушающая граната, отвлекающая граната, которая, кстати, также параллельно может имитировать звуки передвижения противника. То есть, когда вы кидаете, противник может подумать, что вы бежите в одну сторону, а на самом деле вы выкручиваете в другую. Граната с термитом, с ЗВБ и световая. Как работает ЗВБ, быстренько покажу. Допустим, противник ходит у вас за этой стеной, вы кидаете в стену и граната вылетает и взрывается как раз-таки ровно за стенкой, тем самым продамаживая противника. Также параллельно сразу покажу, как работает дрон Камикадзе. Вы запускаете, допустим, даете ног, либо у вас противники находятся в соседнем доме, вы заходите в сейф Залетаете там в окно там, Или под окно Находите противника и нажимаете Взрыв на левую кнопку мыши Вот так отображается противник Который двигается у нас по второму этажу вы подлетаете, к примеру, залетаете и просто взрываете, тем самым моментально убивая любого игрока. Неважно, у него будет 2 армора, 3 армора и не важно сколько, в принципе, игроков. Главное, чтобы они были в радиусе взрыва. Так что я надеюсь, это было все вам пон понятно, полезно. Я быстро и кратко все вам объяснил. Дерзайте. Есть нововведение в Warzone 2, это рюкзаки. В основном в дефолте, когда вы падаете... Ну, с ГУЛАГа, либо просто приземляетесь на карту У вас есть всего 5 ячеек Которыми вы можете забить либо броню Либо каким-то еще другими Нужными для вас вещами Есть такие вещи, как рюкзаки Они есть разные, есть средний и есть большой Когда вы подбираете средний У вас становится на 2 Единицы на две ячейки больше, вещей, которых вы можете носить с тобой Но помимо того, что вы можете таскать с собой дополнительное количество амуниции, вы можете забрать, к примеру, ган-тимэта. Если вы закончили файт успешно, он отправился в угол, а вы его выиграли, вы заж зажимаете тап, и он перетаскивается к вам. Но есть еще и другой тип использования. Это если вы хотите бегать, к примеру, с ППшкой. Штурмовой винтовкой и со снайперской винтовкой Вы перетаскиваете снайперскую винтовку Сюда, либо какой-то другой любой ган И когда перетащили, нажимаете Левым щелчком мыши А он появляется у вас в руках Это удобно, это дает... Возможности Альтернативных использования ганов То есть, к примеру, вы можете засунуть сюда дробовик Можете засунуть, засунуть сюда РПГ если вы пушите дом или у вас наоборот Какие-то большие расстояния Вы достаете снайперскую винтовку То есть, пользуйтесь рюкзаками грамотно Я надеюсь, что я правильно вам все рассказал И крайне понятно Насчет крепостей Что вам... Нужно знать, во время катки, когда вы играете, у вас появляются крепости, вот так они отображаются Вы можете захватить ее и тем самым получить ладаут Сейчас мы с моим тиммейтом начнем ее захватывать, покажем, какие здесь есть опасности и как это лучше всего делать Когда вы приземляетесь в крепости, здесь в основном большое количество людей Помимо того, что людей, здесь огромное количество ботов, которых ну, нельзя недооценивать Вот такие сундуки белые здесь валяются, здесь всегда большое количество денег у нас есть бэпка, поэтому мы воспользуемся немного тем, что накопили заранее. Хорошо. Когда вы защищаете крепость, то есть о, здесь прилетают боты, как сейчас покажу. Вот идет высадка десанта, спецназа на крепости. Вам дается вот, там буквально несколько минут, чтобы разминировать бомбу. Зачищаете либо сразу же забегаете там, в ближнюю комнату, находите такой сундук, хватаете диффуз и начинаете носаться по помещению. Когда вы захватываете что? Так, вот так еще раз диффуз раз, Раздифузываете бомбу. То есть получаете сразу же несколько средних рюкзаков. Вот здесь могут быть БК, арморбоксы. Может быть, какой-то ган. Если рядом есть такой белый сундук, вот как сейчас тут. И памперс. Отбираете ключ, ключ идет от центральной цитадели, там находится босс локейшена Но это нас все не интересует, нас интересует комплект Когда вы открываете, разминируете эту бомбу, у вас появляется возможность выбрать комплект Который вы делаете заранее, то есть это уже именно комплектные пушки К вам прикрепляются перки, которые вы делали изначально И вы можете спокойно бегать с гостом и так далее Я надеюсь, я объяснил вам, показал все максимально просто, быстро и понятно Так что дерзайте по поводу перков. Я пробовал разные сборы, но ну, не сборки. Сейчас вы, к сожалению, не можете настроить именно свой комплект перков, но из тех, что вам предоставляет сама игра, я пробовал разные. И, по-моему, выбор самый наверное, имбовый, самый необходимый набор перков сейчас есть в призраке. Объясним почему. Бегом марш вам. Просто жизненно необходим, чтобы быстро передвигаться по карте, так как консол слайда нету и тактический бег заканчивается буквально через одну секунду его использования. Следопыт позволяет вам либо бежать за противником, если вы заходите в неизвестную вам локацию, то видеть следы противников, если они перебегали где-то из дома в дом и, к примеру, вы не увидели или не услышали их то следы вы точно увидите С... наблюдатели, очень полезный перк особенно когда вы подходите к какому-то дому, вы видите мины и все что использует противник в этом помещении вы обязательно это увидите это очень полезно и спасает в большинстве случаев от так скажем мышат, которые сейчас стало очень много и к сожалению наверное их будет становиться все больше и больше и призрак, как раз таки Вроде как бы бэпок немного, но на самом деле очень сильно порой сейвет, Особенно в финальных зонах это отсутствие вас сигнатуры на миникарте и на большой карте И естественно также. Так что мой выбор падает в призрак и я вам советую использовать именно этот набор Пробуйте Насчет магазина, что стоит покупать, чего не стоит покупать Когда вы подходите к магазину накопив определенную сумму Первое. Заходите, смотрите на наличие бэпок, потому что их ограниченное количество. Здесь же из амуниции все, что вам понадобится. Это бэпка, дрон камикадзе, надежный газик, саморез... И ящик с боеприпасами, либо ящик с о, арморами Все, здесь вам больше ничего не нужно будет Дальше переходим в основное оружие Так как сейчас лодиков нету, ну, возможности купить себе ладаут нет Вы можете купить себе ган из комплекта, который вы настраивали заранее И здесь уже покупаете дополнительный себе ган И с ним продолжаете уничтожать всю карту Я надеюсь все поняли, все понятно, все просто, все очень быстро переходим ребят к зонам по сравнению с первой частью здесь очень сильно снизился темп игры даже не то что темп игры а ваша скорость передвижения за отсутствие всеми привычного конца слайда и есть еще разделение зон нестандартно как это было в первый один большой круг здесь бывает три круга которые могут находиться в разных частях карты и так далее и самое главное всегда находитесь в зоне потому что когда эти Зоны закончатся, они потом начнут сходиться И если вы будете находиться на краю какой-либо зоны Есть большая вероятность того, что с тяжелым ганом вы не сможете зайти в зону Просто банально отсутствие тачки, тяжелый ган, и вы не сможете уже обогнать зону Вам будет это крайне тяжело И я в том числе, не исключение, игроков, которые умирали в этой части Именно от зоны Банально, не рассчитывал время Не заходил в зону заранее И мой вам совет, всегда находитесь в зоне Если у вас падают три зоны Всегда пытайтесь держаться Либо допустим вот под вот такой край, либо под вот такой Либо под, под вот такой Потому что следующая зона будет между Этими тремя То есть она будет меньше И у вас будет больше шансов И больше времени Чтобы зайти в next зону Если вы будете находиться максимально близко к следующей зоне так что дерзайте ребят мой вам совет не умирайте от зоны еще одним из о, очень важных о, аспектов и советов моих о, вам по игре для новичков будет это смена метки то есть по дефолту у вас серый цвет как вы сейчас видите у меня на экране чтобы это изменить мы открываем настройки переходим в интерфейс, здесь настройка цвета спускаемся ниже в нейтральных объектах выбираем любой цвет который вам будет о, больше всего нравиться. Я в основном ставлю такие фиолетовые, то есть после такой метки ее хорошо видно У сынной местности, хорошо видно У городской местности. Это поможет вам быстрее ориентироваться, если вам тиммейты ставят метки, либо вы сами поставили какую-то метку, чтобы эти метки не сливались ни с городским рельефом, ни с ландшафтом, ни с чем. То есть, чтобы вы всегда видели свою метку, либо метку тиммейтов. Ну что, ребят, вот такой вот видос у нас получился, я думаю, что для новичков это очень познавательно, основные аспекты я разобрал, показал максимально вроде как понятно, я надеюсь, что всем понятно было. Ну а в следующем видео мы разберем как раз-таки, наверное, топ-10 ганов, с которых лучше всего и проще всего начать играть новичкам. Спасибо вам большое за просмотр, напишите обязательно в комментариях, что вам больше всего понравилось, увидимся.